Дорогие друзья, наши абитуриенты, те, кто думает о том, чтобы поступить в самую сильную бизнес-школу России, бизнес-школу мирового класса, Институт бизнеса и делового администрирования и БДА РАНХХ, здесь мы будем учить вас управлению. А управление – это немножко психология, немножко социологии, немножко юриспруденции, немножко поведенческой экономики. Это человековедение, это умение быть членом команды, это умение обеспечить свой рост, это умение управлять собой, это умение управлять другими и стать лидером. Но это не все. Менеджменту учат многие. Мы же учим международному менеджменту. Мы учим международным дисциплинам. Не случайно я начал рядом с политической картой. Много лет назад мы пришли в эту прекрасную академию из НГИМО. И поэтому международность – второе отличительное качество. Ну и, наконец, третье. Коллеги, вам придется здесь учиться, я не побоюсь сказать так, вкалывать, как в настоящих лингвистических университетах, язык, по 4 часа каждый день первые несколько курсов. Те, кто выдерживает на третьем курсе, начинают говорить на языке свободно, читать, рассуждать, работать. Три составные части – управление, международность, лингвистика и большая возможность для самореализации. Это и забубежные регионоведения, и международные отношения, и международный бизнес – и финансовые дисциплины, и маркетинговые дисциплины. Вы будете выбирать свой конкретный трек и будете расти над собой, делать прекрасную карьеру в этой замечательной стране. В этом мире мы попытаемся сделать вас предпринимателями, людьми, которые постоянно идут по миру с инновациями, добиваются чего-то, открывают чего-то, обеспечивая счастливую жизнь себе своим близким обеспечивая себе прорыв и подъем. Научиться будет тяжело. Подумайте. И те, кто не боится трудностей, приходите в Институт бизнеса и делового администрирования.